Военные историки подсчитали, что за последние пять тысяч лет человечество не знало войн всего лишь 273 года. Сколько же империй государств с их народами сверглись в небытие. Но не было в истории более страшной войны, чем та, которую развязали против нашей Родины за правила фашистской Германии. Нет, эта война не противоборство двух армий. Это война двух идеологий. И Гитлер наносил удары по всему народу, по самым основам его бытия. Тактикой, стратегией Гитлера было изуверство и полное отсутствие нравственности. Поражают слова Гитлера, прозвучавшие возложение Сталина 6 ноября 1941 -го года в докладе на заседании Моссовета. Человек грешен от рождения. Управлять им можно только с помощью силы. В обращении с ним позволить на любые методы. Когда этого требует политика, надо лгать, предавать и даже убивать. Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека. У меня то преимущество, что меня не удерживают никакие соображения теоретического и морального порядка. Солдат! У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожай в себе жалость и сострадание, убивай всякого. Не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай всякого. Этим ты спасешь себя от гибели и прославишься навеки. Как утверждают историки, Сталин ссылался на эти слова не раз. По достоверным данным намечается смена правительства Японии. Смена правительства в Японии ничего доброго нам не сулит. Если новый кабинет поручит формировать тому же Каное, тогда есть основания полагать, что японцы временно посерегутся на нас нападать. А если все-таки примером останется тот дзио? Вернее всего война. Разведка тоже это подтверждает. Тогда вслед за японцами на нас нападет и Турция? Если только мы сдадим Смоленский, пустим немцам Москву. А если еще сдадим Киев? Тогда Англия и Америка махнут на нас рукой и будут готовиться к обороне. Сейчас ни в коем случае нельзя допускать расширение фашистского блока, образование новых очагов агрессии. Вот мой проект очередного предупреждения правительству Ирана о ликвидации опасности нападения на нас с их территории надо, надо показать, что Всему миру надо показать, что мы не одиноки, что создана антигитлеровская коалиция. Пусть пока ее реальная сила равна нулю. Как и решено, на политбюро принимаются меры для установления дипломатических отношений с эмигрантскими правительствами Чехословакии, Польши, а также Бельгии и Норвегии. И вы, товарищ... Щербаков, можете очень многое сделать. Совинформбюро, которым вы сейчас руководите, должно отображать события, особенно на фронте. Спокойно, сдержано, без излишней драматизации. Понял. Весь мир должен чувствовать, что страной руководит твердая рука партии. Понял, товарищ Сталин. Но нельзя забывать, что сверхоперативная информация может помогать ориентироваться противнику. Но противнику может быть на руку и ваша сверхреволюционная бдительность. Товарищ Мехлис. Товарищ Сталин, извините меня за неудачно вырвавшиеся слова. Случайных слов у политических деятелей не бывает. Вот это сюрприз. Разрешите, товарищ генерал? Ничего ничего оставь. Есть. Сидите, сидите. Я в плен попал по оплошности, сопровождающий меня охраны, но это перс судьбы. Она милостью представила мне возможность отблагодарить вас, господин генерал, за вашу кровь, которая течет во мне еще с киевских маневров. Ну, кровь я отдавал не врагу, а офицеру дружественной армии. Кажется, тогда вы были чехом. Полагаю, вы не будете раскаиваться, что приняли меня на киевских маневр, Красной армии. Нет, не буду. Тем более, что сейчас вы сидите передо мной в качестве военнопленного. Ну, это ошибка, недоразумение. Но тогда, в тридцать пятом, когда я впервые побывал на киевских военных учениях, после того у нас появились особые части военно-воздушных сил Германии, кроме парашютно-стрелковых паков. Ну, я думаю, идеи моторизованных корпусов фашисты тоже украли у Красной армии. Зачем так грубо, дорогой Федор? При чем здесь воровство? Если велосипед изобретен, достаточно умному глазу взглянуть на него со стороны. Курить не найдется у вас. Куманьков, принеси папироц. Да. Разрешите, товарищ Вода. генерал. И спички. Если бы я мог предположить тогда, кем вы окажетесь. Разрешите идти. Идите. прошу вас. Благодарю. Если бы я мог предположить, кто вы на самом деле? У Хорошо. Неужели бы не дали мне свою кровь? Откровенно говоря, когда я сломал ногу и лежал в госпитале, я не ожидал, что именно вы дадите мне свою кровь. Это джентльменское донорство. Вы тогда еще шутили, что лучше быть раненым на маневрах, чем на войне. Тогда вообще отвергали войну существования человечества. О, если бы это не случилось на маневрах, не имели бы вы той возможности, которая сейчас вам может представиться. И что же это за возможность? Сдаться. На милость победителей. Ишь ты! Я вам гарантирую полную безопасность и прекрасные отношения немецкого командования. А кто же вас убедил, что вы победите? Не будьте слепцом. Русская армия разгромлена. Она в агонии. История войн еще не знала такой катастрофы. Только за 10 дней русские потеряли 3000 самолетов. И чтобы восполнить эту потерю, нужны годы. Подумайте. Думаете? Я предлагаю вам с честью выйти из этой игры. Предлагаешь, значит. Кому? Мне, генералу Чумакову. Кажется, в 35-м ты был полковником чешской армии. Быстро что поменял мундиры родину. Думаешь, все такие? Да, нам сейчас тяжело. И потери большие. Но запомни. Не вы будете в Москве, а мы в Берлине. Заруби себе это на носу. Господин генерал Федор Ксеносфонтыч. Подумайте. Сегодня мы будем в Смоленске. Вы в мешке. Выхода у вас нет. Ну что ж, тогда в Берлин придут другие русские. А мы достойно умрем здесь. Зачем умирать? Вам поставят памятник как человеку, спасшему жизнь наших, и ваших солдат. <свят> памятник за предательство. Расстрелял бы я тебя как паршивую собаку. Да, видно, знаешь много. Ну, мои сведения вам ничего не дадут. А через час здесь будут наши войска. Если мы не успеем отправить тебя в тыл, я расстреляю тебя собственными руками. Это безумство. Вы погибнете. Вы вы все погибнете. Как сказал один полководец, мы погибли бы, если бы не погибали. Запомните эти слова, полковник. Цель твоего приезда в Смоленск. Эх, Федор Ксенофонтыч, Федор Ксенофонтыч. Ничего я тебе не скажу. Ничего. Скажешь. Скажешь. Не спускать с него глаз. Степан, Степан. Да. В общем, немец ничего не сказал. Отправляйте его в штаб. Нам возить с ним некогда. Подпишите. Давай, Давай. Да, Степан, Степан. Да. Выделите усиленное сопровождение. Документы. Берегите документы. Понял. Спрячь в сумку. Есть. Товарищ генерал… Что? Вернулась разведка. Хорошо. Я знаю, у нас времени нет, но их надо похоронить. Скажите, я правильно? Это пограничник? Да, да прямой. Следующий Марк. Фамилия. Я. Следующий. Фамилия? Да, Следующий. Фамилия. Следующий. Кажется, Миша. Ну, ладно. Я оставайте. Я давайте к вам пришли. Ваши полицмобилеты. Ответственный секретарь газеты за боевой опыт. Вот. У меня срочное дело. Надо напечатать листок. На про. Вот. Вот. Не могу, людей не хватает. Посмотри, вот раз, два, три, вот, вот, все. Я очень Я с фронта. Там ребята гибнут. Они даже переследуют, хотят знать, что и как. Но напечат Чимисов, что, дядя Вася, не с первой полосы набор последних известий. И разверстай наши колонки. Будет сделан. Да. Когда примешь вечернюю сводку, сразу делайте два набора. Как листовку верстать, знаешь? Готова, моя. Давай. А ты, парень, вот что. Ты с ковки придумать надо. Ну, хоть как хоть грудь, хоть верх, я входян смерть. Ничего, отец. Мы придумаем с тобой покрепче. Ну спасибо, тебе. А, да. Что? Да мы свои, мужики, ну. Еще. Сумка. Ну ладно. Ладно, успокойтесь, не плачьте. Успокойтесь. Что здесь происходит? Товарищ майор. Документы? Да, пожалуйста. Кто вы такой? Я младший политруковою Вот мои документы. Тут такое случилось.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 Разрешите обратиться? На связи начальника разведуправления фронта. Гротовая разведка послушала переговоры немца, о каком-то полковнике Шернель. Исчез немец по полосе действий нашего корпуса. А с ним были важные документы. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Обращайтесь. Получена шифровка на товарища генерала из Москвы. Сугубо личного характера. Уж не знаю, как к нему и обратиться. Пойдемте со поговорить. не прибыл, поэтому прошу вас сообщить содержание изъятых у немецкого полковника документов. Точка. Командар Млукин. Это все? Да, все. оборону на ближних подступах к городу. Только как мы от них оторвёмся, мане не привожу. Следом за нами ринутся их танки. Да в том-то и дело. И отбиться нам от них уже нечего. Обязан доложить, товарищ генерал. Разведка подтвердила, что шоссе Красный Смоленск уже забито немецкими войсками. Сейчас от часу не легче. Товарищ генерал, можно вас на минуту? Говорит генерал, я понимаю, что не вовремя беспокою вас. Но тут мое начальство шифровку прислало. Просит вас безотлагательно написать для Москвы объяснительную записку. В чем дело? Вот запрашивает. почему вы передали в Ленинград письмо своей семье именно через начальника отдела Генштаба, полковника Микофина. Что с моей семьей? Не могу знать. А что с Микофином? Не знаю. человек, сержант, але Бог тебе чогось не додал. Жалко, тебя не шлёпнули, зануды. Мне бы жилось легче. Ну, что я тебе сделаю? Что я тебе сделаю? Это с каждым может статись. слухай за что тебе сержантские жалования платят? Слушай, да подавись ты этим жалованием. Подавись. Ох, Если бы да. не война, я бы за золотые горы не стал бы командовать такими олухами, как ты. Я же хороший чтоб чтобы... У тебя пожевать ничего нет? Ничего. на самого кишки аж до позвоночника проблема. Да, а вот здесь у тебя что? Эээ! -э -э. Харч, я Куда мы едем? В госпиталь. В госпиталь мы едем. Андрей. Воды. И мосты уже проехали. Мосты. Скоро приедем, все будет хорошо. Нельзя в госпиталь. Вам нельзя волноваться, товарищ генерал. Немедленно в комендатуру, мосты. Я приказываю в комендатуру. Сейчас прямо, потом направо. Куда-куда-куда? Да, да точно, сейчас прямо, прямо и направо. Я умоляю. Четыре мотоцикл, да, товарищ, товарищ, 2, товарищ 3, Помогите, пожалуйста. Есть, умоляю да. вас. Помогите. Меня дети, да. дети, да. дети. Понимаете, Детомов, дети, иди дома. Пожалуйста. 12. Школьники. Да. Помогите. Пожалуйста. Питенко, вы меня будь другом. 12 человек школьников. Сколько лет? Восемь-десять лет. Да. Спасибо, я же вам четвертый кабинет, пожалуйста. Спасибо, Сергей. Спасибо. А что я могу сделать? Что я могу сделать? понял. Все, иди. Действуй. Мы костелевы. Бумагу обещали. Мой сын полковник, двое детей отправить надо. Спасибо, Леолый. Спасибо, Родимый. Спасибо. Здорово. Не надо слезы лечь. Я все сказал. Часовой, освободите помещение. Идите, Зорова, идите. Пройдемте, гражданский, Пройдем. Вашему ну, мужу воевать. Простите, не успели. Я на вас такую жалость почувствовала. генерал. А ты вызывай, вызывай. Вызывай. Не надо я сам. Сосна первый ответчик. Отвечайте. Сосна. Сосна. Товарищ генерал. Комендант Смоленского гарнизона, Полковник Малышев. Вам плохо? На диван? Соружай. Так, угу. Соружай, Позвать медсестру, товарищ генерал. Не надо. Врача позовите сюда. Не медсестру. Надо, отдохну немного, пройдет. А может быть? коньячку, товарищ генерал. Нет, воды лучше. Иду. Пройти к полковнику Малыша. Второй этаж налево, Гунда. Второй этаж налево. Да, а, да. хорошо. Да? Что? Так Да где же я тебе возьму? Контраст... Нет у меня ничего. Закройте дверь. Почему Нет закрой? у меня. Разрешите войти? Водки давать через каждый час. Через каждый час. Майор Иленский, особ... особый саперный батальон фронтового подчинения. Прибыл к вам с приказом Почему? принять Почему? мосты про охрану. Ну, слава Богу. Эти мосты меня в печенках сидят. Прикрой меня. Так, а вы что, товарищ майор, один и детей, я Никак нет. Да. А где же команда? Да вон, ребята. А -а. Торвы? А -а -а. -то товарищ полковник, вас по телефону. Прошу садиться. Закройте дверь, товарищ майор. Вы давно... Служу. Майора взять. Полковник Малышев. Да, спасибо. Хорошо. Дай пистолет да? Нет. Yes. Да, потом. Вы давно из штаба армии выиграли? Да нет, часа три-четыре. Часа три-четыре. Да я, собственно, не из самого штаба, я извязь. А немцы достают огнем до автострады? Постреливают. Ну, поэтому мы и задержались. Дорога от Ярцева до Смоленска очень забита. В госпиталь хочу махнуть. Прямо в Язьму. Да нет, дорога свободна, товарищ полковник. Да? Дежурный! Я здесь, товарищ полковник? Проводи майора финансовую часть и поставь его людей на довольствие. Все, и вызови начальника караула. Будем сдавать мосты. Слушаюсь. Разрешите быть свободным, товарищ полковник? Свободный, товарищ майор. Майор Птицын, стоять! частям шляется мы знали товарищ генерал что у нас тут диверсионная группа я думаю вы один вместе с ним спектакль разыгрываете поэтому хотел развести вас я же не мог крикнуть руки вверх когда у них он в грузовике целая араб. тоже генерал у меня тут граната против На всех высточит давай действуй ага что Только когда они ко мне прорвутся, у меня мало сил. Ты чего молчишь? Креновые дела, Михаил Федорович. Я посылал политуправления фронта нашего инструктора отдела пропаганды. Ну. Не пробился он. От штаба фронта мы отрезаны. А дорога через дорогобуш? Автомагистрали и железная дорога перерезана не только у Явцева, а ближе к нам, на 15 километров. Может, диверсанты. А беженцы вообще говорят, у нас в ближнем тылу никаких войск нет. Гуляй немцы, где хочешь. Переправляйся на юг. Через днеб. И замыкай кольцо с площадком. Черт. Значит, мы в оперативном окружении. О чем думаешь, Тимошенко? Да, хорошего мало. Сегодня в 6 утра видели большую группу немецких танков между Василевичами и Красным. Это 60 километров от Смоленска. Мотамих части теснят группу Чумакова, бригаду Смирнова, отряд Буняшина в сторону Смоленска. Теснят, теснят. Генерал Чумаков, кстати, тяжело ранен. Находится у меня в Смоленске в госпитале. Его надо срочно отправить в Москву. Миша, я здесь. Давай, собирай машину, и едем в Смоленск. Хорошо. Алексей Андреевич, mm -hmm. ты с первым секретарем не говорил? Поздоровался только, и связь оборвалась. Ну, как там Смоленск? Алло, Малышев говорит. Обком? Попова давай. Да, я с ним поговорю. Хорошо. Алло, Дмитрий Михайлович? Здорово. Дмитрий Михайлович, как бы мне с тобой договориться о совместной обороне города? Да-да. Да. Дмитрий Михайлович, переезжай вместе с обкомом прямо сюда, к нам. Мы тебя сверху прикроем. Да-да, с зенитками. А в Лопатинском саду я организую штаб 127-й дивизии. Нет. Это вы, генералы, вольны для манёвка. Можете выбирать высоты для командных пунктов, рубежи для боя. Где считаете и считаете выгодными и нужными. А для меня выбора нет. Для меня Смоленск то окоп для бойца. И этим все сказано. Ну а уж, коль придется оставлять город, то члены обкома частично уйдут в подполье, а частично уйдут с последними красноармейцами. Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Фу, черт! Опять связь оборвалась. Тут такая странность. Немцы мосты через небо не трогают. Да. Э. Все кругом разворотили, а... Мосты целые. Постой, постой. Что, мосты не заминированы? Не заминированы. Нет приказа. Ты хоть понимаешь, что это стратегические мосты? Понимаю. Для взрыва мостов нужна санкция штаба фронта. Приказ я тебе дам. Ясно. Там стряслась. Товарищ Жуков, разведка донесла, что танки и живая сила противников в неисчислимом количестве движутся в сторону Смоленска. А в Смоленске, кроме гарнизона и народного ополчения, ничего нет. Почти не осталось тех, и нет танков. Что делать? Вышли об эту шифровку на имя товарища Сталина. Георгий Константинович, Смоленск нужно сдавать. Ну и об этом. Тоже в шифровке скажи, у меня все. Товарищ Сталин, только что мне доложил Тимошенко, что меры все приняты для обороны Смоленского. Защищают изо всех сил. Садитесь. А. Я смотрю, вас тоже зацепил. Да, от Лукина выбирался, зацепил. Ну как там у Лукина? У Лукина тяжело, товарищ генерал. А у меня приказ. Срочно отправить вас в Москву. Что с мостами? Приказов пока нет. Мосты надо брать на себя. Правильно. Я поеду с вами. Какие мосты, товарищ генерал? Вам нельзя двигаться. Вам что, расписку дать? ну помогите мне. Принесите гимнастерку. More lens. Взрывчатку заложили? Заложили, но нет приказа. Мосты нужно взрывать немедленно. Я поддерживаю вас, товарищи. И готов поделить ответственность с вами пополам. балам. Да, но в военных делах коллективка не проходит. Рискует тот, кто дает приказ. Хорошо. Можете сослаться на меня. Сюда заряд помощнее. Между вторым и третьим? Да. Ну что вы там делаете? Сейчас. Осторожно. C'est ça, c'est 12, 23, а 154-е сведений нет. И 325-я дивизия отступила на 20 километров. Сколько километров? 20. 17. 24. Семен Константинович, командар Лукину телефона. Слушаю. Товарищ маршал, докладывает командующий 16-й армии Лукин. Немцы захватили южную часть Смоленска. Рвутся через Непр в северную часть. Повторите. Немцы в Смоленске. Михаил Федорович, я не слышал вашего доклада сгруппируйте все силы, которые у вас есть под рукой. Прикажите артиллерии обработать участок перед мостами за Днепром. Остатки Что? Моей армии в Не слышу! Пожалуйста, соблюдайте правила переговора. Смоленск взят. Засыпьте снарядами подступы к мостам за Днепром. И ворвитесь на ту сторону. Мы поможем авиации. Сегодня же надо вернуть Смоленск. Товарищ маршал, мосты через Днепр взорваны. Как взорваны? Кем? Мосты взорваны по приказу начальника Алло. Смоленского Алло! Почему по приказу? Алло! Примем меры. Запросите, Почему чьему приказу взорваны мосты через Днепр. Здесь еще командует фронтом. Кто мог посметь без нашего приказа взорвать мосты стратегического значения? Неужели это сотворили в угоду немцам, товарищ маршал Советского Союза? Генерал Малашонок, вы еще здесь? Разрешите идти. Выполняйте приказ. Государственного комитета обороны, запрещающий сдавать Смоленск. И вот еще телеграмма от начальника управления инженерных войск 16-й армии. Мосты через Днепр взорваны по приказу и в присутствии начальника Смоленского гарнизона полковника Малышева. Полковника Малышева арестовать, доставить сюда и предать суду. Такое распоряжение телеграфировать не имею права, Семен Константинович. Прикажете передать ваше распоряжение прокурору фронта? Да-да, прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Смоленск. Александр Николаевич, генерал армии Жуков уже зашел к товарищу Сталину? Если нет, пусть немедленно и, заходя к товарищу Сталину, позвонит штаб. Хорошо. Генерал армии Жуков у телефона. Телеграмма так. от Тимошенко. Немцы заняли южную часть Смоленска. Вас через непросто нормально по приказу после а начальника не зоны, яс, а то Ясно, ясно! Яс, а вас ждут! Сейчас мы услышим доклад о том, как товарищ Тимошенко и Жуков обороняют Смоленск. Товарищ Сталин, войну ведут не Жуков и Тимошенко, а армия и народ. Час назад я разговаривал с Тимошенко, Смоленск был в наших руках. А сейчас мне доложили, что есть телеграмма. В том-то и дело, когда вы разговаривали с Тимошенко, в Смоленске уже находился немец. Тимошенко вам втирал очки, а теперь вы нам втираете. Государственный комитет обороны дает директиву, чтобы без приказа ни в коем случае не сдавать Смоленск. Главнокомандующий Нарком обороны Тимошенко заверяет, что директива будет выполнена, когда Смоленский уже враг. Что это все значит? Дивизии 16-20 армии ведут бои в районе Смоленска. В северной части они отсечены от основных сил фронта. Значит. Вы не только пустили немцев в Смоленск, но и позволили окружить целых две армии. Армии полного состава, товарищ Сталин. У Лукина две стрелковых дивизии. Позор. Смоленск, город-крепость. Там можно было обороняться. Нечем обороняться. Гарнизон состоял из батальона милиции и трех батальонов Смоленского ополчения. Но на подступах к городу части генерала Курочкина, Лукина, Чумакова нанесли противнику крупные потери. А города оставили незащищенным. Наполеон об него сломал зубы, а красный маршал Тимошенко позволил врагу взять город сходу. А что вы нам скажете о положении на других фронтах? Сегодня немцы, обойдя правый фланг нашей группировки в районе Бердичева, ворвались в Белую Церковь. Тяжелые бои ведут дивизии Юго-Западного фронта и Восточнее Житомира. Под прямой угрозой Киев. Тем не менее, главное событие сейчас происходят на Западном и Северо-Западном фронтах. Я прошу обратить внимание членов Государственного комитета обороны, на неприкрытый стык Западного и Северо-Западного фронта. Танковые группы ГОТа и Гутериана под прикрытием авиации широко маневрируют. Наша противотанковая оборона все еще недостаточна, потому что не хватает противотанковых орудий. Отсюда такое стремительное наступление врага. Надо немедленно вышвырнуть фашистов из Смоленска. Все сделаем, товарищ Сталин, хотя это и непросто. Мосты через Днепр прозорваны. Взорваны? Мосты? Мосты стратегического назначения. Без приказа, без согласования составкой. Может, сложилась такая необходимость? Возможно, маршал Тимошенко не успел нам доложить? А как будем укреплять Москву? Надо будет организовать новую линию обороны. Примерно вот в этом районе. И назовем эту линию Маршайской линией обороны. Мы с маршалом Шапшником пришли к такому же решению, товарищ Сталин. Командование этой линии обороны поручим генерал-лейтенанту Артемию. Я передам приказ, товарищ Сталин. С мостами через Днепр надо разобраться виновных под суд. А главное, главное, надо выбить немцев из Смоленска. Есть, товарищ Сталин июльский день, когда Гитлеру стало известно о вторжении германских войск в Смоленск. Он воскликнул: Можно считать, что Россия на коленях. Падение Москвы делает дней и войне конец. Фюрер тут же пригласил вставку руководителя фашистского рейха. В своем вступительном слове Гитлер сказал: Теперь является важным, чтобы мы не раскрывали своих целей установок перед всем миром. Мы должны поступить точно таким образом, как в случае с Норвегией, Данией, Голландией и Бельгией. Все необходимые меры, расстрелы, выселения и прочее, мы осуществляем и будем осуществлять. Империя лишь тогда будет в безопасности, когда западнее Урала не будет существовать чужого войска. Железным законом должно стать только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не казак и не украинец. Качалов Владимир Яковлевич, 51 год, генерал-лейтенант, участник Первой мировой и гражданской войны. С июня 1941 года командующий 28-й армией, сражавшейся на Смоленском направлении. За то, что якобы сдался немцам в плен, заклеймен позором в специальном приказе Сталина. Посмертно реабилитирован после войны. Товарищ начальник генерального штаба, генерал-лейтенант Качалов по вашему приказанию прибыл. Ну, зачем так торжественно? Надеюсь, понял, почему мы тебя вызвали, почему так срочно. Чего уж тут ума не надо. На фронт отправить. Это хорошо. Давно жду. Куда? Заканчивая сформирование 28-й армии, примешь я под свое командование, и совместно с другими свежими армиями займешь фронт вот на этих рубежах вот тут Западный фронт Смоленск а ведь его же надо сдавать да дело табак или ошибаюсь да нет не ошибаешься нужно отдать Смоленск нужно отойти на новые рубежи и выправить линию фронта нужно перегруппировать силы вот что нужно но комитет обороны и лично товарищ сталин по соображениям внешней политики категорически требует вернуть смоленск и выправить линию фронта что же остается что остается остается уповать на силу и храбрость нашего солдата который будет умирать под смоленском но держать танковые удары вот что остается дело дело табак чтобы не выразиться покрепче Товарищ генерал, ваш натворный. Пейте, пейте, а то спать не будете. Ой. И свет. Ну, я еще полчасика почитаю. Только недолго. Хорошо. Температуру мерили? Нет. 15 минут. Спасибо. Я проверю. К вам в гости. Привет, фронтовикам. Здравствуй, а, Федор. Здравствуй, чувствуешь. Здравствуйте, дорогой. Что на фронте? А, слушай, радио, все будешь знать. Знаешь, кого я ответ привел? Не поверишь. Встречай свою ненаглядную. Федька. Я завтра. Федька. Олюшка. О, Ольга. Ольга. Оль, Оля, Олю. Ну, ну, ну, ну, Оля. Я в Ленинград. Письма Москве, пишу. Иди. Телеграмму посылал. в Москве. Недавно звонила, а вас там нет. А мы в Москве. Приехали сюда, на похороне, в А потом Софья Миниаминовна умерла. Мы здесь и остались. А где Иришка-то? На фронте, Федя. Ага. Как на фронте? На фронте? На фронте с санитаркой. Какой санитарка? Санитарка, Федька. Тебя там думала найти, дурище. Ну, какая же не санитарка? -то. Вас как зовут? Ирина. А у меня все трофейное. Автомат вот. Ножик. В бою убрал. Сразу видно герой. А вы газетку читали? Какую? За Родину. Читала. За какой час? Ну посмотрите, посмотрите. Вот. Как живой. Вот видишь, постановление о награждении фронтовиков орденом Красной Звезды. Да. А теперь найди. Младший политрук и Ванюта. Михаил. То есть я. Это на политрук, а вы младший политрук. Как политрук? А вот так. Сейчас проверим. Проверьте, проверьте. Знаете, у меня папа военный, я очень хорошо в званиях разбираюсь. Посмотрите. Да ведь меня еще в звания повысили, а я не знал. Ну что ж, это можно исправить. Знаете что, я вам сейчас его карандашиком... Просто дорису. Получится. Что-то произошло. Сейчас проверим. Почему стоим? Доложите обстановку. Товарищ генерал, Ну, противник силы мотопехотного полка прорвался в район Звенчатки. Это что, по шоссе Нарославль? Так точно, по шоссе Нарославль. По сути, мы в оперативном окружении. Так точно. Товарищ генерал, ну? немцы прорвались в деревню Старинка. Мотопеходы и танки с южной стороны леса тоже противник. Шлем, быстро! По машинам! По машинам! правде в глаза, следует признать, что контрудар пяти армейской группы с замысленной ставкой и командующим провалился. Попал в окружение группа Качалова. А Качалов сам, по имеющимся у нас сведениям, сдался в плен. Трудно поверить, но товарищ Мехлис беседовал, Бригадным комиссаром Колесниковым и с начальником политодела армии. Полковником, как его забыл. Полковник Терешкин, товарищ Сталин, они не допускают мыслей, что Качалов мог сдаться. С подобным легковерием мы уже не раз сталкивались. Генерал Качалов пошел в атаку. На командирском танке исчез в ходе боя. Я предлагаю сдать приказ по армии и заклемить позором генерала Качалова. Какие будут мнения у товарищей члена Политбюро? Если факт сдачи в плен не вызывает сомнений, генерал Качалов, кто бы мог подумать? А если генерал Качалов действительно погиб? Адъютанты и прокуроры утверждают, что видели, как группа немцев вела нашего генерала. Видели издалека, но какой еще мог быть генерал в деревне Старинки? А что если... Западного фронта отозвать, товарища Тимошенко. Может быть, у нас пойдут дела лучше?